Всем привет, ребят! Сегодня настраиваем Гольфа. Ой, Гольфа, Пола. А это какой кузов вообще? Пола, -то? 3. -й. А, 3, да. Старый. И мотор здесь 2-литровый, 8-литровый, как у Игрига. То есть, но ну, обычный. Хотя на них, я не знаю, ставились на них вообще? на 1.6 был максимум. То есть 1.4, 1.6. Ну здесь как бы мотор обычный, то есть, ну, ничего не сделано. То есть стандартный обычный мотор. Единственное, переделано все это на январь 5. Заслонка стоит от 56. ВАЗовская, да, 56 ну, в принципе, тут еще катушка заводская, форсунки, я не помню. Заводские. Тоже заводские, по-моему, да. Ну, то есть, все по заводу, использовано максимально по заводу. То есть, все, что можно. Ну, в принципе, все едет нормально. Мы уже катались, э, да и катаемся. Сейчас дальше поедем. Мы просто остановились э, перекусить. Ну, и просто отдохнуть немножко. Ну, и дальше поедем кататься уже по каду еще, наверное, я не знаю, сколько будем. Ну, немного. Ну, я думаю, что да, немного ну вот и соответственно дат дтв стоит где-то дат Bosch 037 и дтв тоже Boschский стоит 039 который на конце соответственно у нас там лямда вкручена широкополосная стандартное ну, место там где она должна быть ну и под капотом в принципе то в общем то и все тут ничего такого все по заводу ну и в салоне пока еще временно все это не прикручено здесь э, сам январь 5 ну, точнее мой инженерник потом это все переделается поставится нормально прикрепится и будет я думаю что все, все так как надо ну и салонды соберется потом на, надеюсь я все-таки что-то его соберешь ну когда мы прощаемся я ну, да. там день два и собрать его ну вот сейчас э, дальше поедем уж покатаемся поснимаю еще на ходу С съездить? вот ребят э, катаемся уже на ходу, уже долго катаемся едем, в принципе, обратно домой откручивать уже все потому что уже все выкатано катаем уже финальную версию там, где смеси регулируется не грубо, а именно плавно ну, в принципе, по графику все более-менее оптимально получается я потом, конечно, это все сглажу сделаем по-человечей что тут говорить стандартный совершенно автомобиль э, со стандартным мотором ну как стандартный он сюда не ставился но обычный без каких-то либо переделок и судя по всему что распредвал тут э, какой-то не знаю автоматный не автоматный хрена какие тут были Евро 4 да, ну, короче у него пик момента на 4 пятистах а потом он как бы уже такой не особо едущий зато не за, хороший. Ну, не за да хороший но для города отлично мне кажется не надо крутить его постоянно Пятая передача, он с 2500 едет, как нифиг делать. Ну, да. Не надо понижайки включать, ничего. Захотел на опон, нажал педаль и уехал. Очень удобно, на мой взгляд. Ну да, для города как бы нормально, а так приходится выкручивать его. Опять же, тут куча вариаций коробок может стоять. Сейчас стоит главная пара 392, вот, движенная передача. А есть еще у Volkswagen 4-5 подлиннее, соответственно, можно, в общем-то, ее поставить. 150 Работает, не орет. Я, -то, честно говоря, думаю что мы гушак все-таки там переделали. На двухлитровых моторах у него гофры идут сразу с выпускного коллектора, А мы сделали две трубы и в одну гофру. И потом уже изгиб. И на самом деле я, честно говоря, предполагал, что от этого есть легкий звук и шум вибрация. на самом деле просто не оптимальная смесь была у двигателя и достаточно шумно работал. И смесь углы, опять же, опять ну, смесь не тоже. попадала все нормально под нагрузкой тоже нормально ну 3000 оборотов он едет достаточно комфортно при того что глушитель еще не оптимально будем говорить собран можно там поставить дополнительный резонатор там только стоит один резонатор и банка от 1 на 9 вот и, в общем то он достаточно вот, тихо работает на зимней резине и это все-таки не премиум сегмент у него шумка не совсем Я думаю, что уже буду снимать, когда приедем. Так что может еще сниму, конечно. Ну все, ребят, закончили. Все в принципе нормально, ничего не произошло. У нас под капотку я уже снимал, ничего тут такого интересного не увидите, кроме как только нестандартный дроссель цветится тут. Все остальное как бы по штату ну едет в принципе нормально но леха говорит что не едет не знаю но мы сделали все что могли по впрыску опять же этот мотор не разбирался только Леха поменял только резиночку на клапанной крышке ну уплотнительную прокладку хрен его знает что там с мотором мотор отличный единственное что на что можно думать коробка короткая очень а мотор очень моментный вот, и получилось так, что он просто шлифует, и вот этот момент надо просто ставить на 15 колеса, и, скорее всего, ставить коробку с парой 360, вот, на мой взгляд. Посмотрим, еще поедем, вот, а там видно будет. Ну да, все, в общем, собрали, блок я уже поставил, кстати, запусти его, проверьте на этом. Не-не, надо было подождать. Там просто первое время, когда ты включаешь, блок управления а отключен. Ему надо, ему надо адаптировать регулятор холостого хода он в непонятном для него положении. Он а -а -а. ну, сейчас нормально будет. Через регулятор так шипит, что ли? Но подсосок не должна. Ну, да. Смотрите, как это Давай. Ну не знаю Хотя может быть он просто оттуда туда гоняет но... Сейчас посмотрим он не меняется ничего в работе, он просто здесь а, а, да, отверстие да. большое, а там маленькое, там да. жиклером для газоотводных этих. И, наверное, свистеть начинается, потому что здесь... А, я может быть, да. да, они как бы соединены сзади оба, только у этого свечения большое, а там прям такая, ну, жиклерчик. И он начинает свистеть. Танк хоть детонивает, но это надо потом разберемся ты вообще не должен детонить. Рисковатый, но да. на на ходу мы крутили, у нас ничего не детоним. Может быть, с ГРМ промахнулся? Может быть, реально, Крем знает. Хотя ездили, вот такого вот детона у нас не было. Я там с ним боролся, но сделал углы, подогнал, все четко было. Ну, надо посмотреть, если что, там подрегулируем потом. Ну, опять же, проверишь грэм мало ли, что тут, хрен знает. Может, что-то с ним... когда, когда резко да. хотя у меня там дог топлива нормально наливает но не думаю что из-за этого ладненько мы посмотрим в общем не забывайте опять же ходить под видосы там ссылочка на драйв вконтакт на группы и смотрим другие видосики подписываемся и жмем колокольчики в общем всем пока и до новых встреч пока